В наших очках тебя не узнать. Встречайте команду «Лейла». Лист как ромбон. Никто не тауэли. Сейчас мы входим в сердце к вам. Спасибо, что открыли здесь. Внимите вы на нас. Вы хотите ураган. И если вы на океан, то мы раскачиваем вас. «Лейла». «Лейла». А это Артур. И он у нас демпи. Сам ты дебил, пан. Я сказал дебиль. А, я думаю, это он сказал. Он меня просто бесит. Как то мы одинаковые. Да? А я думал, у меня в глазах двоится. Вы на Артура внимание не обращаете? У нас немножечко того. Пацаны, я сам открою. Артур, стой! Слышишь? айда в Су Ефан баны. Давай. Су -е фа Давай еще. Еще. «Сейчас. Да, блин, дебильная игра какая-то! Лучше миниатюру покажу. Представьте, очень заботливый сутенер. Чё, заболело, да? Ну давай я тогда заменю!» «Артур! Пошел отсюда! — Не хотите в русскую рулетку сыграть? — Нет. — Ну ладно, тогда я один. — Быть близнецом — то же самое, что кривляться перед зеркалом. — Которое может себе треснуть. — Мы как две палочки Twix. — Нас тоже делал один производитель. «Мы как женские груди» Я чуть больше, Это тебе за вчерашнее, козел. Спасибо, братан. Очень глупый киллер. Ну да, я его шлёпнул. Пацаны, я вот тут задумался, если вас двоих убить, одну судимость дадут или две? Э -э -э. Артур, это все, что ты придумал, пока за кулисами стоял? Ладно, у нас есть миниатюра, давай помоги нам отыграть. Представим, как играть в волейбол в очень бедной школе. Репа, лови! Реша, лови! <плодисменты> Так-то -так, хорош! Дебильные у вас какие-то игры! <плодисменты> у меня же башка разболелась. Стойте. когда я был маленьким, что когда ты был маленьким? Это вопрос, когда я был маленьким. Я просто не помню. Артур, смотри, я нашел твой дневник. Так, ты что, его читал? Там же все мои мысли. Так он же пустой. Пиши. Шатать, Саша. Ладно, все, продолжаем! Страшно. В день десантника включили воду в фонтанах. его сын не хочет служить в армии. Вот скажи, в кого ты такой? А? У тебя братец служил, дед служил, отец служил, я служил. Так ты же мой отец. Ну, что ты тупишь? Я же говорю, я служил. Вот ты куришь? Нет. Пьешь? Нет. Капец, у тебя проводы тухлые будут. — Вот скажи мне, что тебе эта армия дала? Ну, год без тебя. От меня ты что хочешь? Еще год без тебя. хотелось бы словами нашего президента, Рустама Миниханова. Мениханова. Да, я тебя выявляю, что я. Ты не вешаешь, не. <свес> что, опять слова заживал? Нет, это его слова. <свес> Давай ты, не веришь в <свес> начальник. Команда Квенвейла, играем ради кайфа. <свес>